Добрый день, меня зовут Жураевна Сиба, я являюсь сотрудником компании Equip Group, и сегодня мы поговорим с вами про морозильные лари в брендах Huracan. Морозильные лари можно увидеть в гипермаркете или в заведениях общественного питания. В последнее время лари становятся популярными и для домашнего использования. В них хранят замороженное мясо, овощи, рыбу или мороженое. Если ларь нужен только для хранения продуктов, то его крышку делают глухой, и ее можно использовать как рабочую поверхность. Для демонстрации продуктов в магазине используют ларис с прозрачной крышкой из прочного стекла. Оно может быть плоским или гнутым. Селари Хуракан – это модели с глухой крышкой. Их можно использовать для замораживания и хранения продуктов. Основное достоинство лари этого бренда – это небольшие габариты. Такой ларь можно установить в маленьком помещении, например, в кафе-фургоне с мобильной кухней, так называемой футраке. Ларе оснащены настраиваемым термостатом. Рабочая температура варьируется от минус 18 до минус 25 градусов. Тип охлаждения Ларей Хуракан статический. Охлаждение идет от задней стенки, разморозка проводится вручную. Используем эхладагент R600A из Абутан. Крышка у ларей открывается на 90 градусов. Климатический класс ларей-хуракан обозначается буквами. СН – субнормальный климатический класс. Ларь работает при температуре окружающей среды от плюс 10 до плюс 32 градусов. Н – нормальный климатический класс. Температура составляет от плюс 16 до плюс 32 градусов. СТ – субтропический климатический класс, ларь работает при температуре окружающей среды от плюс 18 до плюс 38 градусов. Т – тропический климатический класс, работает при температуре от 18 до плюс 43 градусов. Все лари Huracan оснащены дренажным отверстием. Модели отличаются друг от друга емкостью камеры. У ларей модели BD60 – это 51 литр, у модели BD105 – 98 литров бд – 152 литра, а у BD-215 – 197 литров. Величина мощности замораживания у каждого ларя своя. У модели BD-60 – это 3 кг в сутки, BD-105 – 5, BD-155 – 8 кг, и модель BD 215 10 кг в сутки. Максимальное время хранения при отключении также различно. У моделей BD 105, 155 и 215 это 34 часа. У модели BD 60 это 26 часов. Максимальный уровень шума у всех моделей от 42 до 44 дБ. По ГОСТу РФ это громкость обычной человеческой речи. При выборе ларя стоит обращать внимание на толщину теплоизоляции. Оптимальная величина 60-70 мм. Толщина стенок у модели BD-105 и BD-125 составляет 65 мм, а у модели BD-60 60 мм.